Здравствуйте! Мы приехали в город Казань на объект, где установлены новые ротационно-динамические дефлектора РОТАДА. Перед нами многоквартирный жилой дом переменной этажности. В таких домах часто существуют проблемы ветровой тени. Вентиляционные каналы, расположенные рядом со стеной или другим препятствием, работают хуже. Поэтому в таких домах часто ставят дорогую принудительную вентиляцию. Мы разработали свое решение этой проблемы – ротационно-динамический дефлектор. Радиационно-динамический дефлектор РДД работает и за счет силы ветра и благодаря двигателю, который запускает его по сигналу датчика. Он срабатывает, когда шапка дефлектора останавливает вращение. При этом большую часть времени устройство все равно работает за счет силы ветра, не расходуя электричества. Но в нашем случае ветровой поток ограничен еще и стеной, поэтому установка РДД желательна. Здесь очень хорошо видно, что рядом со стеной установлено РДД. Но там, где стена не препятствует ветру, стоят обычные радиационные дефлектора. Вот такое короткое видео про радиационно-динамический дефлектор. И если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях под этим видео ниже.